Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро. После небольшого перерыва мы вновь с вами в студии Радио Медиаметрикс, и это программа «Бизнес-завтрак» с Романом Дусенко. Мы продолжаем изучать темы эффективности управления персоналом, а если еще более конкретно сказать, как нам получать необходимые модели поведения у наших сотрудников, сегодня у меня прекрасные, очаровательные, замечательные, умные, красавицы, специалисты в области формулирования моделей поведения, это Татьяна Вавилова, сооснователь компании проф, да, да. «Профдиалог», и Светлана Муратова, директор по персоналу компании «Тикетленд.ру». Доброе утро. Итак, скажите мне, пожалуйста, как же мы с вами можем обладать, какой волшебной палочкой нам нужно, чтобы получать нужные нам модели поведения? Ну. Для нас очень важно, мы считаем, это внутреннее состояние человека, и чтобы работа была удовольствием, и Uh, даже не удовольствие, а просто становилось хобби, как раз та самая история, когда наши внутренние интересы, наши внутренние потребности целиком и полностью реализовываются в том деле, которым мы занимаемся, в той работе. То есть, если мы видим выполняем... людей, которые сидят на работе, на самом деле думают не они, значит, они не здесь, их интересы лежат вне работы. Да, скорее как всего, Как это так? нащупать вообще? И, знаете, самое главное, что от этого страдает и сам человек, Трати свою жизнь вообще совсем не на то. От этого страдает работодатели и страдают клиенты. В общем, тут никому от этой от этой ситуации никто не выигрывает. – Это точно. Мне вчера позвонил один мой товарищ, я занимаюсь прям, все прочее еще карьерным коучингом с топами. Он говорит: слушай, ну что же мне делать? А он достаточно серьезного уровня руководителя. Я говорю, подожди, у нас же не рабство, ты же сам выбрал свой путь. Я помню, да? ты когда-то увлекался этим. Он говорит, ну это было так давно. Я говорю, ну, от этого получал удовольствие. Да? Я говорю, попробуй, сделай что-нибудь. Как нам сделать так, чтобы люди. Люди, которые несчастливы на работе, вдруг стали счастливы. Вы уволите их от нашей работы? Ну, во-первых, надо рассказать, что, ребята, не обязательно мучиться, что жизнь может быть вообще в удовольствии. Да, открытием такое просто глаза на реальность. И если раньше, да, мы все знаем, у нас был другой строй, где нет слова «не хочу», есть слово «должен», то сейчас mm -hmm. мир меняется, и он вполне себе допускает объединение, соединение в одном да, своих сильных качеств, то, что у него получается здорово, и то, что дает пользу. Для Миру них. даже в целом, да, а работодателю в частности ну, да. Таня, ты была инициатором нашего сегодняшнего эфира И по да, сути вот да. мы начали с того, что поговорили с тобой Я говорю, слушай, ну давай классно, давай попробуем реализовать Расскажем о том, что ты делаешь через какое-то практическое воплощение Вот так у нас появилось света в студии Абсолютно Расскажи вероятно. мне, пожалуйста, вот историю возникновения твоей вот этой идеи Почему ты этим занимаешься и вообще чем ты занимаешься, чтобы нашим слушателям было понятно Ну, чем мы занимаемся, это онлайн-психодиагностика То есть задача наша посмотреть структуру психики человека и посмотреть, какие же у него сильные стороны и какие способности. И он со своими качествами сильными может себя применить в какой деятельности, в какой компании, при каких условиях, и что нужно учесть для того, чтобы действительно все у него получалось. Uh -huh. Это вот если прям такими общими словами. Как мы к этому пришли, я шла из своего опыта, до этого я занималась бизнесом, у меня был отдел продаж мой, которым я занималась, колдовала над ним, 21 человек, ни больше, ни меньше, и на самом деле была проблема, потому что у нас был консалтинговый бизнес, и каждый человек менеджер отдела продаж, мы достаточно болезненно относились к тому, что ч... у нас текучка внутри. Она была. Но для того, чтобы человека раскачать до нужного уровня, мы очень много инвестировали в обучение. Uh -huh. Продукт был очень сложный специфический, это в разрезе государственных торгов. Uh -huh. Вот. и соответственно я понимала, что вроде есть материальная мотивация у них классная зарплата у них великолепные бонусы есть нематериальная мотивация был неплохой достаточно коллективный дух все что мы могли сделать для них было сделано. Потом я знакомлюсь с Нязевым Александром Михайловичем. Это сейчас методолог, разработчик платформы. Он уже 40 лет в психологии, возглавлял необходимые психодиагностические лаборатории, Всему, всю свою жизнь этому посвятил. Я говорю, Александр Михайлович, ну как же так? У меня страдает мой отдел. Я чего-то ведь явно не досматриваю и не доглядела. Он говорит, ну да, вы, смотри, смо, вы, вы смотрите интропсихическую мотивацию. Интропсихическую мотивацию, это что? А что это? А он говорит, это то. Что человек, то, что человек из, э, мотивирует изнутри, это то, как его качество будет компенсироваться в работе. Угу. И когда мы начали разбирать эту тему, когда мы внедрили у себя, правда, прошло полгода, но только тогда я поняла результаты, и поняла, как это работает. Мы с 21 менеджера сократили до 15, а по эффективности мы выросли на 30%. Угу. Что произошло? Какой произошло? Это был триггер. Что мы сделали? Да. А, ну, первое, то, что мы сделали, мы продиагностировали всех, в том числе и руководителей. С кем-то нам действительно пришлось расстаться, потому что были качели, непонятно, реабилитируем, не реабилитируем. И для нас тогда диагностика послужила таким дополнительным а, вспомогательным Инструментом. инструментом, да, для принятия решения. Все-таки мы кого-то убрали, наняли новых, но за счет того ребят, которые в отделе менеджерском перформили, мы хотя бы поняли по диагностике, что за качество человека, который позволяет ему так хорошо выстраивать коммуникации с клиентами. Uh -huh, uh -huh. И набирали фактически вот таких же ребят. Вот таким образом мы и поступим. Получается, таким образом этот инструмент позволил нам заглянуть несколько за, как сказать, за физическую оболочку человека, то есть, как ты правильно сказала сегодня, за получаемые социально приемлемые ответы, угу. вот, и увидеть нечто большее. А насколько мы вообще, ну, можно доверять подобного рода инструментам? Ну, сейчас методику мы, которую используем, ага. методики совершенно разные бывают. Мы, которую используем, первое, ну, я, конечно, обкатала на своем опыте, мы только после этого начали прилагать это клиентам в массе. А второе, сейчас методология, которая используется, она самая надежная даже в мире, я могу сказать. То, что мы сделали, мы доработали американскую методику, которая лежит в основе, а то, что мы патентовали, это выход на компетенции, выход на профессии и единую форму интерпретации. Ведь в чем была проблема? Я, когда внедряла, это была Флешечка, где просто строился график, и все. А дальше ты трактуешь как хочешь. Если у тебя нет психологического образования, ты не можешь этим компетентно заниматься. Угу. Наша задача была все-таки убрать человеческий фактор, и когда получаешь диагностику, у тебя будет единая форма интерпретации. Ну и такое, судя по всему, это с будущим машин-лернингом, бигдата, когда чем Абсолютно больше будет верно, информации, да. тем больше будет и Абсолютно задач. Верно. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, вот теперь вы как бы это являетесь, это является вашим продуктом, да? И, Свет, как ты вот uh -huh. получила для себя, вот почему Тикетлен вдруг решил uh -huh. заглянуть за физическую оболочку? Uh -huh. Uh -huh. В душу. Да, В душу. Наша компания, ну, вот могу сказать, одно из таких вот трендов, которые идет, это для нас мы в главу глаз ставим ценности. У нас четыре ценности, уважение, профессионализм, работа в команде, но своей уникальной мы считаем такую ценность, по-английски она звучит как фан, да, по-русски это можно перевести как получение удовольствия от того, чем ты занимаешься, но на самом деле можно гораздо шире трактовать. И... Uh, проводя собеседование, да, в частности, когда мы набирали, например, uh, ребят-программистов, uh -huh. да, мы всегда смотрели за горизонт, чем они живут, какие у них ценности, куда они идут вообще, какая у них миссия в этой жизни. Да. Но uh, когда ты понимаешь, uh, там, при собеседовании uh, ребят, которые идут в колл-центр, да, все-таки для многих это стартовая позиция. Они еще не знают, чего они умеют, они не набили шишки, они не могут сказать, вот это точно мне не подходит. То есть это такой вот Я могу сказать, что большинство лист. взрослых топ-менеджеров вряд ли могут с первого раза да, ответить нет. на вопрос, а какая у тебя миссия, а какая у тебя, какие у тебя ценности. Ну, конечно, мы задам наводящие вопросы, то есть Но в целом, да, да. понятно. Но понятно, да, что в 20 там, или в 22 года рассказывать о какой-то миссии очень сложно. Ну, есть понимание, что нравится, что не нравится. Я вот сейчас закончил, кстати, курс четвертому курсу Ранхикс журналистики, у -у -у. мы с ними делали спецпроект совместно с их кафедрой о карьере. У -у -у. Я у -у -у. все таки думаю дам им адреса электронной почты, чтобы наконец-то они <laughs> получили, да, yeah. <laughs> вот, и мы прошли, вот для них это было больше, очень большим открытием, и знаете, первое, что я сделал, я попросился на лекцию к лучшему профессору, uh -huh. я посидел на uh -huh. этой лекции, к сожалению, понял, что ничего не изменилось с тех пор, как я учился, люди, студенты получают интерпретированные профессором собственные выводы и знания под запись, uh -huh. и, видимо, yeah. потом отвечают, и это очень плохо, на мой взгляд, это, конечно, не образование, да, да, и я сама на самом деле в большом окружении сталкиваюсь с тем, что люди приходят и говорят, что я вот, меня каким-то образом занесло в HR, в маркетинг, в mm -hmm. продажи, ну так жизнь жизни случилось, я понимаю, что это точно не мое, но я понятия не имею, чем мне заняться. Я даже не знаю, я как бы готов пробовать, но где гарантия, что я сейчас, там не знаю, лишусь своей карьеры, займусь чем-то другим, да, и это подойдет. Свет, буквально Если один это, вопрос ну, наводящий. Да. Вот, а почему вдруг вы да. э, в компании решили определить и заняться ценностями? Кто uh -huh. был инициатором? Первое лицо? Или вот как, где ты оказался, как uh -huh. HRD? Расскажи как этот раз, процесс. Э, да, как HRD стала во многом инициатором этого процесса, э, мы понимали, когда, ну, скажем так, собирали обратную связь о работе нашей компании. А это и наши кассиры, наши кассы, и больше 100 касс, и там около 200 кассиров. Это наша работа нашего сайта и работа нашего колл-центра. И если можно было погуглить там Ticketland отзывы, да, самые негативные отзывы, которые мы получали, это о работе колл-центра. Uh -huh. 95% шла туда. Uh -huh. И мы понимаем, что что-то люди делают не так. Мы вкладывали большие усилия в, обуч... в обучение, в техническое обучение, да, потому что много вопросов. Там оплата не прошла, билеты не пришли, керкут не выгрузился. То есть они должны понимать, про что это. Это вопросы по репертуару. У меня ребенку 5 лет, хотим сходить, посоветуйте что-то. Если здесь еще более-менее было все неплохо, опытные люди рассказывали, то в каких-то других вопросах прям чувствовалось, что не дотягивает. А самое главное, вот, что ключевым не было желания в этом разобраться. Да, угу. и я как HRD, и, и вообще у нас мы такие стремимся к такой самоорганизующейся структуре плоской, как вот сейчас очень а зачем? история вот про. Скажи, зачем? Ну чем вам иерархическая структура не устраивает? А потому что каждому, каждому человеку есть дело до да. того, что происходит. То есть вы летите в самолете и вдруг видите, что кто-то начинает ковырять, не знаю, пытаться открыть иллюминатор. Иллюминатор. И вот такой товарищ, а вы вообще что делаете? Ну, вы знаете, мне душно. Вот что-то мне... мне дует. Я тут сейчас вот хочу вынуть и там что-нибудь другое ставить. Я говорю, а, а ты понимаешь вообще, что дальше? Да, что тут вот кризиматизация, мы все упадем, да? И не должно быть равнодушных, да, что если кто-то это ковыряет, говоришь, а это как бы вроде как ко мне отношения не имеет. Я вот к пол-центру. Вот. Ну вот и, и структура иерархическая, разве она, она как раз не, не позволяет, потому что хорошо, если все-таки человек занимается, он прирожденный, занимается своим делом, <laughs> любит, да. А, но бывает не всегда так бывает. что Человек может быть очень классный, очень здоровский. но вот какая-то часть у него может быть немножечко хромает. Он хороший в одном, но, например, немножечко. Там, не дотягивает в другом, да, и если другой человек видит, что там происходит что-то не то, то ну, ты подними вопрос, подними инициативу, не знаю, можешь помочь, помоги, не можешь, ну, начинаешь что-то с этим делать. Uh -huh. И когда я видела, говорю, ребят, так дальше жить нельзя, ну, мы пошли как, как и чары, классический вариант, там, если у нас это, давайте их учить. Но ну, мы пошли учить, сколько времени потрачено на споры, на негатив, на понимание, да ты сидела ли на телефоне, а я здесь 10 лет сижу. Так далее, сопротивление, все что угодно. Да, из серии уход, знаете, такой пойдет: Ну-ну, давай, давай, разговаривай. А я все равно потом пойду и сделаю. Лишение KPI там, ну но те уже финансовыми. Ну, не соблюдаешь ты скрипт, не хочешь так. Ты... Окей. Они начали соблюдать. Но ну, и серии. Да. Угу. Так транслирую голосом и всем, что. Ты пренебрежение. Ну вот не докопаешься формально. «Все молодец человек делает, ты прям про скрипту повел, и дополнительные вопросы задал, чем я еще могу помочь?» Но оно за... задавалось так. Но не вкладываясь. Ну, э, да. И, и, вот, и вот ты говоришь, ну, окей, вот, ну, окей, хорошо, мы сейчас этих людей заменим. Возвращаемся к вопросу. А как мы поймем, что мы не наймем тех же самых? Ну да, логично, да. И на самом деле Таня, вот она попала вот в нужное время, в нужное место. Знаете, Где как, вы на, познакомились? Наладит, как, а, как это сейчас, одну секунду, как говорят, на ловца и зверь бежит Вот Таня, как мы познакомились? Нас познакомил наш партнер Артем Красавин да. Вы у него были на тренинге Да и вы с ним там тоже познакомились. Угу. И я так понимаю, Артем, судя по тому, когда вы проходили тренинг, понимал, какие у вас сейчас задачи стоят. Да, и он и мне звонит, говорит, да, по-моему, вот, вот... По вот сейчас вот вы можете здесь компании помочь, помочь нашим, нашей угу. компании может помочь. И все, мы приезжаем на встречу, выясняем со света, какие задачи стоят, и вот так вот начинается, соответственно, угу. работа. Света, угу. а вообще вот роль первого лица, какова была вот в начале этих изменений? Ну, безусловно, без него никуда. И в общем, отчасти, конечно же, он стал как неким, знаете, как это жми. Да, потому что у нас все-таки есть понимание, что там нельзя людей просто взять, прийти и уволить там, или еще что-то Ответственность руководителя. А руководитель мы тоже с ним работаем. Что ты хочешь уволить, почему? Вот, мы не допускаем так, что Митчик не нравится, я хочу с ним работают, еще что-то. Да? Но были какие-то моменты, когда мы собирали, прослушивали звонки, потому что я прослушаю, генеральный директор прослушивает. И стал какой-то момент, чтобы было понятно, что все. Угу. Надо что-то делать. Вот, вот дальше уже жить нельзя. И как раз в этот момент, я чудесник, это все сошлось вот в одно время, в одном месте. Я говорю, давайте Виталий уже менять потому что учить уже ну, бесполезно и не просто менять да, а вот использовать этот инструмент, который явно повысит э... вот качество Итак, да. если отойти от конкретно от людей от э... mm -hmm. конкретного... mm -hmm. да. что позволяет сделать инструмент. Еще раз. Что позволяет сделать что, То есть я имею в виду, что отойти конкретно от кол-центра, от тех проблем, а, там, которые да, вот да. Конкрет, были в компании Ticketland. Uh -huh. Что позволяет сделать инструмент? Вот для каких задач он применим? А, применим, отлично. Первый вариант, когда мы смотрим внутри людей, которые уже работают, для того, чтобы понять, а uh -huh. куда я кого могу переставить. Могу uh -huh. ли например, конкретного человека переставить на руководящую должность? Или может ли человек, который у меня сейчас работает в отделе продаж в сейлзах, поставить на маркетолога? То есть вы составляете такую некую карту хайпо для того, чтобы понимать вообще, какие у меня есть ресурсы и чем я могу воспользоваться в случае чего. Первое – это диагностика. Второе, самое эффективное – это все-таки в найме, потому что, когда вы оцифровываете людей в вашей компании, вы понимаете, те, кто делают результат, за счет чего они его делают, и те, кто не делают результат, почему они его не делают. Угу. Соответственно, вы составляете некий такой идеальный профиль людей, которых вы хотите видеть в компании, делаете фильтром у себя в подборе и, соответственно, на базе него и набираете. Okay. – Окей, а вот выявление вот этих или создание uh -huh. этого портрета идеального сотрудника? Это посредством интервью или посредством чего? Какие цифры. инструменты? Цифры. Ну, мы делаем все в цифры. То есть мы людей всех стереотипы мышления, качества, интеллект мы ну, все переводим. Пример, пожалуйста, цифры. Там, что значит цифры? Ну. А прямо вот сухие цифры. Вот когда Света получает данные, она видит цифры. И когда мы говорим о том, что мы точно знаем, что вот этот сотрудник будет делать, потому что мы у него одну шкалу видим в определенном диапазоне цифр. Угу. Например, мы видим шкала феминности 65 и выше. Мы говорим, что да, нас этот человек устраивает. То есть прямо Но прям сначала цифры. нужно было создать некий вот этот образ. да? Вот, я, смотри, я просто... Как когда мы стучу, образ ты... собирали. Да. Я сейчас одну секунду. Когда я, ну, я тебя слушаю, я, ну, у меня сразу в голове возникает много-много разных вопросов. Первое. Да. Ты говоришь там, вот надо бы посмотреть на всех людей, которые есть с точки зрения выявления хайпо. Это неплохо. Для того, чтобы можно было бы сделать некую внутреннюю ротацию. Да. Но для того, чтобы сначала сделать внутреннюю ротацию, нужно сначала описать каждую позицию с точки зрения того, а кто бы мы, кого бы мы хотели там видеть. Угу, Логично, да, да? да? И потом, когда мы смотрим, что у нас есть человек, который, в принципе, мечется с этой позицией, Абсолютно у него верно. есть некий как бы, подход к тому, что он может туда прийти. Да. Так вот, с чего надо начинать? А ты позиции. правильно говоришь. Ну, Обычно делается на самом деле параллельно. Описывается позиция uh -huh. и получаются данные по тем, кто у меня есть в компании. Дальше они сводят такую таблицу, ну, там Excel, вебовская веб у нас страница, и они смотрят. Вот тот функционал, который я прописал по человеку, например, им нужен руководитель проектной команды. Uh -huh. Что он должен делать? Непосредственно управлять, непосредственно там, что он еще может делать? Что еще может быть? Не знаю, Ответственность да, и так далее. Не и он понимает, кто же у меня из всех представленных сейчас больше услышал? Тебя. Так как я тебе говорил, что нас смотрят по всей стране, и не везде есть возможность воспользоваться а, твоими услугами. И Нет, я почему? просил. Везде. Так, это понятно. Морально, да? это очень да. Да. Вопрос другого, что с чего-то надо начать, чтобы подойти морально к этому. То есть какие бы ты практические советы, простые шаги порекомендовала вот там собственникам, предпринимателям, у которых может быть пять 10, 15, 20 человек там в каком-нибудь ну, совсем небольшом городе, вот с чего начать, чтобы посмотреть, а с кем он работает, чтобы не получилось той ситуации, когда вроде бы и скрипты выполняет, а на самом деле всем своим видом и голосом показывает, что они не хотят этого делать. Ну, все-таки вот на самом деле про то, что мы сейчас проговорили, все верно. Шаг номер один. Шаг номер один. Первое, определить, что конкретно нужно от человека, который… Нужно или будут... хочется все-таки нужно. Вы знаете, а хочется вот как понять, что нужно. Вот Свет, может быть, тебе вопрос тоже. Вот мы говорим там, мы хотим иметь там uh -huh. начальника там, не знаю, например, начальника колл-центра такого, uh -huh. такого, такого. это нам хочется, да? Uh -huh. А насколько хочется и нужно, оно совпадает? Вот действительно ли ну, желание топ-менеджеров э, всегда совпадает с тем, что на самом деле нужно? Оно, вы знаете, здесь, знаете, как есть торт, а есть вишенка на да, торте. Да, да Вот да, есть маст, да. который должен быть. Человек должен быть организованным, он должен уметь там правильно. То есть, мы складываемся, скатываемся к компетенциям, есть, вот... да, опять Да, А если он еще и при этом человек душевный, а если при этом он еще и не знаю, эмоциональный интеллект у него там выше среднего, ну так это вообще как вот, бы здорово. То есть получается, для, для человека, который смотрит нас сейчас, мы ему делаем, что есть профессиональные качества, есть личные качества по каждой позиции. Ну, обычно да. тогда я делаю. – Да, да все верно. И мы тогда говорим: вот опиши себе, там про проранжировать, наверное, да, там создай какую-нибудь шкалу, там, например, если это там, не знаю, феминность, да, или какой-то новый термин сегодняшнего моего утро, то там от единицы до десяти я бы хотел, чтобы она выражена была там больше шести. там, да. И ты начинаешь уже создаешь себе некую такую, как бы картинку, вот это вот начальник, там вот это вот там подчиненный, вот это там колл-центр, и берешь уже тогда других оценишь и вот смотришь со совпадение, так или нет? Обычно, как мы делаем, даже когда еще с нами не работают, у нас есть такая карточка компетенций, которые заложены по методологии, их 45, угу. они делятся на управленческие и все, что связано по функционалу, и дальше они должны выбрать относительно, ну вот что они сейчас руководителя проекта, и они смотрят, сколько компетенций от 8 до 10, какие компетенции в какой степени выраженности, это, лего. Быть... Ле... это конструктор О. лего, uh -huh. который он собирает. Uh -huh. Дальше, если у него действительно есть задача потом набирать этого человека при помощи методики, мы ему вкладываем эти компетенции на платформу, и он, получается, в соответствии с ними ищет. Uh -huh. Но первое, действительно, он должен определиться, какие компетенции должен Нет, человек, да, какой функционал выполнять. Здесь важно, Человеку иерархии... нужно выступать, нужно презентовать компанию, он должен быть идейным лидером и вдохновителем, это одна история. Да, он должен быть экстравертом, он должен быть таким демонстративным товарищем, да, такой вот жизнерадостным с большим количеством энергии. Если мы говорим, что это пусть технический, но ну, войти, например, говорят, ребят, как, там, да мне надо выступать, там нужен был спокойный, скрупулезный, усидчивый. Мог много раз там и одно и то же. Это будет совсем ну, другой профиль. Наш основатель Герман Клименко, как-то мы делали с ним интервью, вот основатель радио, мы, раска мы разговаривали про айтишников. Это было там лет 5, минут. Говорит, слушай, айтишник это вообще удивительный человек. ему каждый раз компьютер говорит, ты дурак. Он что-то сделал, он говорит, ты дурак. То есть у него резистенс должен быть очень высокий. То есть имеется в виду, что он что-то делает, у него может не получаться. Им получает обратную связь от машины, которая бесчувственна. Она ему говорит, слушай, нет, ты не да. совсем. Итак, я вернусь немного к практическому воплощению. Да. Эм, зачастую, э, вот когда я выступаю перед менеджерами, я говорю, слушайте, ребята, э, управлять людьми можно тогда, когда ты научился управлять собой. То есть ты с собой разберись, кто ты, что ты, чем ты понимаешь, что ты что ты знаешь, что для тебя ценно, если ты директор, что для тебя важно. Потом сядь и подумай, а кого… Не, не оценивай тех людей, которые у тебя есть, а вот нарисуй идеальную картину своего бизнеса, вот как мы сейчас говорили, опиши позиции. А потом уже начни подходить к тем людям, которые у тебя работают, и, соответственно, подбирать их. Соответственно, мы говорим, что на подбор это влияет. Вот твоя, это тестирование mm -hmm. происходит в момент собеседования, после собеседования, до собеседования. Как вот цвет, как ты здесь работаешь с этим, когда тебе нужно нового человека подобрать? например? Мы используем, на самом деле, пробуем разные схемы. Сейчас мы остановились на том, что человек все-таки проходит первичное собеседование, да, что он приехал, что он показал свой интерес, мы понимаем, что он говорит, но какие-то внешние такие вот параметры, они нам совпадают, нам человек нравится, в принципе, нам хотелось бы с ним работать. И потом после этого мы уже высылаем ему ссылочку. Очень удобно, это не нужно приезжать в офис. Человеку приходит письмо, ссылка, он спокойненько в своей комфортной там домашней обстановке его проходит. да, И мы получаем результат. И уже после того, что мы увидим, мы принимаем решение. Потому что бывает так, что нам человек очень нравится, но мы понимаем, что... Вот не проявил он этот момент, а вот тут бомба замедленного действия. Тань, скажи, лежит. пожалуйста, влияет на результаты тестирования психологического uh -huh. состояния человека? Расстроен, стресс, там, влюбился или, наоборот, потерял любимого человека. Смотрите, там для этого, чтобы показатели не страдали, мы сделали дополнительные шкалы и ведущие шкалы. Mm -hmm. Вот ведущие шкалы, они не меняются, а дополнительные шкалы, они могут меняться. Например, правильно говорите, стресс. Всякое может быть, он сейчас в не очень хорошем состоянии, тогда у него тревожность повышается. Это с... видно. Да, там просто, но при этом тревожность тоже надо понимать. Это либо тревожность ситуативная, и мы это тоже видим, либо это уже фиксированные депрессивные тенденции, uh -huh, uh -huh. эмоциональное выгорание, и тогда человек неэффективен, непродуктивен, это фактор риска в найме. Такое часто бывает, встречается, особенно вот в таких массовых позициях. Окей, okay. um, еще провокацию uh -huh. хочу так yeah. создать. Да. Смотрите, получается, у нас есть человек, да? Uh -huh. Но ну, по большому uh -huh. счету до сих пор никто не знает природу человека, откуда он появился, что такое, uh -huh. там, э э его божественное происхождение, это эксперимент высшей расы, uh -huh. там все, да. И мы вот на уровне своем пытаемся все же как-то с этим жить, э -э несмотря на дарвинистский подход или какой-то еще, и пытаемся вот раньше понятно было поговорить по душам, это было собеседование, да? Потом были тесты, MBTI там, и, там и много-много разных других, там пожили-пожили, uh -huh. э, там отказались. Психологов приглашали, помните был период определенный, да, ну-ка ну, посмотри-ка да, на мои метрик. цветовые пятна Люшера, что тебе кажется? Детектор что? лжи, ну, тоже да, забывайте до сих пор. Да, кстати, детектор лжи, я встать, я помню в один банк, я устраивался, я все время когда-то был банкиром, они мне говорят, детектор лжи, я не пойду. Ну и ладно, не надо, ну ладно, и не надо. А сейчас именно такая тенденция, что детекторы <coughs> лжи понимает что за корпоративная культура, и обычно уже не идут. Ну, это да, это, это триггер вообще о корпоративной культуре, да. мы об этом поговорим. То есть, я просто думаю, что потом, да, потом э, начали, начались там, э, как бы, вот, там плоские структуры, угу. там, бирюзовые организации. структуры да, там да, <laughs> да, да, да. Рикардо Сэмлер читали, слушали его, наверное, вот это известный самый, там где он там, в Аргентине да, или в Бразилии, это самый известный бизнесмен, который там, создал компании самоуправляемые, у, у него там крупные энергетические объекты, где mm -hmm. люди сами управляют, назначают зарплаты и так далее, и mm -hmm. так далее. Так далее. А, и все-таки мы пытаемся заглянуть в мозг человека. То mm -hmm. есть нас не устраивают просто красивые, симпатичные, умные, да, казалось бы, mm -hmm. а вот все-таки нас волнует внутреннее состояние. Mm -hmm. Насколько все-таки вы считаете, что это помогает решать эту задачу? Вот свет тебе ближе, потому что ты из, вот, от mm -hmm. отцахи, от mm -hmm. как сказать. Мне кажется, что очень помогает. На самом деле, ну, с моей точки зрения, что некая мотивация, такой некий импульс извне, вот если он очень сильно расходится с тем, что внутри, он неэффективен. Если же он ложится, ну, там, где-то пересекающийся, окей, да, но если у человека есть собственная внутренняя мотивация какой-то деятельности, да, то, в общем, и мотивация не нужна, то и э, все равно она у нас есть у каждого своя, угу. вот есть. Да, она у всех разная и выражена по-разному, выражена по-разному и не и далеко не всегда мы сами можем себе вот если, сказать, вот у меня мотивация такая, это надо реально, может быть, к психологу, сходить, может быть, не один раз, или к uh -huh. коучу, который будет вас, ну, как бы, вот, направлять, направлять, направлять, чтобы вы сами через собственное сознание, не через некоторые там, ощ... ну, как бы на уровне ощущения нравится, не нравится, знаете, как туре, это... инфузория, туфелька, да, ткнули, <laughs> не ткнули, да, стимул реакции, а все таки вы смогли это выдать и потом уже искать себе работу, ну, там, ну согласно, там, своим реализации каких-то своего внутреннего, да. Вот если говорить по своему личному примеру, да, мы же как это доверительно я историю, мы сами прошли тесты. когда прошла, я честно могу отнести, не то, чтобы даже вообще не на правах никакой рекламы, Боже, я сама бы про себя такими словами бы не сказала, более точно не сформулировала, как это было выдано тестом. Я в не пройду. И это правда. И когда я прошла, и это сюда посмотрела, про своих коллег посмотрела, то есть у нас было такое небольшое там тесто, у ну, меня сказал да, прям да, <правдая> <правдая> <правдая> да, но это же так очевидно, ну почему даже я, человек с высшим психологическим образованием, который постоянно в такое вот у меня беспрерывное обучение, вот не смогла настолько точно вот эти моменты там выдернуть и именно так их подать. Да, именно в таком сочетании, там, одного с другим. Да, и когда люди читали, я вот иногда подглядывала, когда они получали результаты, только, только и такая и там вся гамма эмоций. Да, и после этого я сказала, что да, там, это история, которую лично я могу верить, потому что вот то, чем я занимаюсь, и то, что вот написано, да, и то, что мои внутренние состояния, они действительно совпадают. Uh -huh. Я сама смогла сформулировать, да, как то еще. Теперь надо вот, я прям даже думаю, сейчас у меня такая родилась идея, что вот там есть такой пункт «мотивация». Прям вот оттуда прямо вот оттуда понадергать и прям регулярно своему руководителю отсылать, чтобы он не забывал. Про Про себя, да. Что мне доставляет удовольствие, что меня зажигает. Ну, я могу догадаться, что может доставить удовольствие, да. И все же. Эйчары, которые сидели здесь у меня да. вот на месте Татьяны, они угу. там последние тренды, если мы раньше говорили об эмоциях, угу. об ощущениях, о корпоративной культуре, не привязки к неким цифрам, да. Угу. а вот сегодня говорит, HR, вообще сегодня Human Resource Management угу. – это про деньги, угу. то есть про эффективность, про цифры, про все остальное. Угу. Как измеряется эффективность использования инструментов? Угу. А, ну, в первую очередь, это стоимость подбора, угу. первое. Второе – это стоимость обучения. Как мы уже говорили с с чем мы имели проблемы, ты тратишь да, человека часы, деньги, <свят> тренинги, да. деньги, не знаю, вплоть до печенек, чтобы их там накормить, <свят> пока ты им тренинг проводишь. Да? Сейчас же ты получаешь что количество усилий, которые ты вкладываешь и отдачу, которую ты получаешь, ну, несоизмеримо эффективнее. <свят> ты проводишь не 6 тренингов на каждого человека там, по 8 часов, а да? проводишь 3 а остальное дальше догоняешь либо они сами приходят а вот это подскажите а вот это направьте да а, и нет моментов на споры то есть но ну, в любом тренинге да и сопротивление там не знаю 30 процентов уходит на работу с этим uh -huh. да. здесь же ты там 100 ну, там 90 процентов времени действительно то что называется в коня корм люди слушают люди готовы им это ложится им нужен просто какой-то инструмент. У них нет никаких концептуальных, вот каких на уровне личностных сопротивлений к этому вопросу. Они говорят, что окей, да, нам понятно, мы это принимаем. Теперь дайте нам инструменты, дайте нам скрипт, там, дайте нам какие-то технические знания, чтобы помочь нашим клиентам, там в случае чего. И все, окей, они будут. На сколько будут процентов это обновился коллектив? На там, 90%. процентов. То есть фактически все новые, угу. те, которые да. именно. Да. Все, да. которые именно нужны сейчас, да? да? Те, которые остались, они, они подтягиваются да, и даже если у них, ну, согласно нашему некому идеальному образу, может быть, что-то не очень, но мы видим и понимаем, и там, куда их можно там направить или еще что-то, ну, там, какую-то ротацию у нас происходит. А, чем измеряется эффективность работы колл-центра у вас? У нас а, это обратная связь от клиентов, то есть, качество после каждого звонка mm -hmm. а, а, там наш там клиент может, там... может да, там, поставить оценку. Это количеством пропущенных звонков, да, то есть он может выключиться так потихонечку, а может принимать, подсказывать. Что произошло mm -hmm. вот с точки зрения экономики? С точки зрения э, экономики, мы, э, во-первых, меньшим количеством людей мы больше обрабатываем, потому что у нас есть собственный колл-центр есть ряд звонков, которые мы отводим на аутсорс. Uh -huh. Да, то есть у нас ярко выраженный сезоны, пиковый, да, соответственно, мы можем большее количество звонков обрабатывать самостоятельно. Да, это, как я уже говорила, там стоимость найма. То есть даже публикация Headhunter, <свят> работа, <свят> еще раз. А, обучение. Это а, наши клиенты, соответственно, мы получаем обратную связь. Если раньше было а, отзывы, например, писались или негативные, или ничего, <свят> да, то сейчас мы получаем позитивные отзывы про конкретного человека. Да? Я когда слушаю, прослушиваю звонки, я прям сама прям... вот чем еще помочь? И знаете, у меня было несколько моментов. Ну вот я прям, вот прям прослезилась, когда я это услышала. Там возникла некоторая сложность. Человек покупает электронный билет. а его надо распечатывать. Угу. Знаете, я вот приехала в Москву, я вот, вот по дороге купила через ваше приложение, мне негде распечатать. И дальше оператор, так-так-так, давайте сейчас подумаем, подумаем, сходите на почту. Там есть, могут распечатать. А, а если на почту… А в ваших зайти? кассах нельзя распечатать билет, получить электронно? А У нас можно в одном из офисов на Белорусской, если это бланк строгой отчетности. Uh -huh. Там есть некоторые технические моменты, которые именно просто… Там нет принтеров, которые просто бумагу печатают. Uh -huh. Они печатают только вот на бланках, которые на тебе uh -huh. билеты. билеты да, да? да? Вот. И я понимаю, что девочка работает буквально неделю. И вот она сидит, ну, так она соображает. Помочь. Она говорит, так, давайте вы не переспокойтесь, давайте сейчас подумаем. Да, если возникает, как человек говорит, я там, не знаю, стою на перекрестке, потерялся, не понимаю, куда идти. Если раньше было сказано, откройте Яндекс-карты и посмотрите. Окей, сейчас... okay, где вы, давайте сейчас не отключать, сейчас мы посмотрим. Не знают какой-то вопрос, там. позвоните организатору там не знаю, входит ли подарок, можно ли обменять, ну, какие то какие-то такие вот моменты, ну, прям очень-очень тонкие, да, которые только организатор знает. Если раньше, там, зайдите в интернет, найдите себе организатора и позвоните ему, то сейчас, там, они говорят, окей, там, либо, там, побудьте, там, ну, на линии мы сейчас выясним, либо, если понятно, что, там, ну, ну вот здесь и сейчас невозможно, да, там, просто решить, говорят, окей, сейчас мы вам нагуглим телефон организатора, если надо, вам смс сбросим, да, и вы можете связаться. И это вне скрипта. То есть, вот мой идеальный, вот то, к чему я стремлюсь, то есть, найти таких людей, у которых потребность вот удовлетворить, помогать, помогать она а. не может быть по скрипту, она это базовая. нельзя прописать. Это, не знаю, лайфстейл человек, можно прописать в скрипте, не знаю, приветствие, прощание, ну, какие-то вот такие формальные вещи. Но вот прописать, как помочь конкретному клиенту вот этой ситуации, они же возникают. Вот интересно, я просто не проработал. Uh -huh. про, про вот люди, которые не хотят помогать, они в жизни тоже не, хотят, не помогают никому? Ну, вот, ну там, условно вот, говоря, интересно, не проводили uh -huh. оценку, вот, — Семейного знаете? счастья тех людей, которых вы уволили, которые были такие… — Возможно, они сейчас счастливы, они занимаются любимым делом. — там с коллективом там или еще как-то. Вот. Это транслируется не только же на работу, наверное. — Я думаю, что, знаете, плюс-минус. Если человек это важно, это нужно, это попадает в его кайф да, то, конечно, он помогает. Я не хочу сказать, что у нас там, знаете, таких социопатов, которые вообще <laughs> очень мало. Нет, но они понимают, зачем там. Помочь своему близкому, зачем там я это делаю. Ага. А просто, когда вам звонят, напряжение 12 часов, люди с бесконечными проблемами, да, не происходит, а зачем я вообще помогать, чем я это делаю? Я хочу помолчать, в конце концов, <laughs> или я не знаю, я тут на Ютубе какой-нибудь там фильм смотрю, а, а вы, вы тут меня тут отрываете, да. да. Я так. думаю, что, конечно же, могут, просто вопрос делать это... 12 часов э, регулярно, угу. каждый день на протяжении нескольких лет. Это, э, это просто, если человек, вот нет у него вот этой вот действительно такой вот большой способности, он выгорит просто. Угу. Таня, скажи, пожалуйста, сколько времени занимает проект, вот чтобы компания почувствовала какой-то результат? Мы когда начали работать? Мы начали прошлой осенью, где-то около полугода, наверное. Uh -huh. Или в конце лета, вот как-то так. Вообще эффект можно почувствовать уже начиная от месяца, в зависимости от того, как в компании, насколько быстро идет процесс набора данных. Uh -huh. Потому что если мы говорим, у нас сейчас это была сеть АЗС, нефтемагистраль. Мы с ними сделали, вывели корреляции, поняли, что за люди все-таки должны быть, у нас там линейная позиция, uh -huh. за две недели. Но они там, на той стороне, просто очень быстро сработали. Есть такие накопительным эффектом, когда выборка в компании не такая большая, она именно накапливается. У кого-то три месяца занимают, у кого-то 6 месяцев, у кого-то две недели. В зависимости от задачи, в зависимости от того, что мы делаем. Итак, подведем микроитоги, да? Как я говорил, время пролетит незаметно, уже практически там осталось 5 минут до конца эфира. И все же. Тогда важный момент, мне кажется. Все-таки, да. а, Свет, да. хотела, вот сейчас проговорили по поводу того, что за люди в колл-центре, какие угу. результаты, а угу. мне бы хотелось, чтобы а, мы проговорили еще по поводу того, а что за а, шкалы, угу. которые влияют на, на да. вот эти вот заложенные файлы, чтобы их можно было идентифицировать на входе. Что это за клиенты, ориентированные давайте, люди? Давайте, да. Давайте. да, есть такой, как раз из практического кейса. Ага. Первое, то, что очень неожиданно. А, миф, что сотрудники колл-центра – это экстраверты, такие Ах. жизнерадостные. М -м, мы поняли, что одни из самых успешных товарищей у нас – это интроверты. Но это только в вашей компании или это в целом можно транслировать? А Я думаю, что если колл-центр исходящий, то, что называется, исходящий телемаркетинг, угу. это, наверное, классическая, да, если у них нет потребности поговорить и там… Как-то вот проявлять. Себя нет, да. Да. Если же это входящий звонок, очень хорошо, ребята, то есть им пришел звонок, и они прекрасно, прекрасно его обслужили. Угу, угу. Они интроверты, да. Второе это вот о чем упоминала уже Татьяна шкала феминности, То есть, это выражение чисто женских качеств. То есть, это девочки-заботушки, то есть, у них вот и хлебом не корми, да каком-нибудь позаботиться. Но вот раньше, между прочим, до революции в России все были такие. И самое главное, что у нас... было другое. И мальчики хорошо, то есть есть вот... Невысоком, скажем, такие мужчины-бойцы, такие вот, вот на коне, там, шашкой на голову, там они куда-то несутся, а есть ребята спокойные, то есть, им как раз, может быть, наоборот, сложно биться, знаете, вот в этом мире там как-то, но они прекрасно реализовывают себя тоже в этой истории. Но они надежные, тоже другим. Же, да, по они поддержку оказывают, mm -hmm. они умненькие, они много читают, изучают, занимаются саморазвитием, то есть, они берут не каким-то таким, знаете, самцовостью, они берут интеллектом, юмором каким-то подходом, эмоциональным интеллектом, да, это тоже оказывается очень здорово. А, точно то, что не подходит, это люди, а, такая шкала доминантности, то есть это некое продавливание позиций, они спорят. Авторитетно, авторитарно. Авторит... Да. Авторитарно, это контролирующие органы, из них руководители хорошие получаются, вот если надо на производстве контролировать, да. это перфект. Ни одна, ни мышь, ни муха мимо не пролетит, они идеально, им нравится, им им будет это нравиться, да, эти моменты. Вот, но это, наверное, из такого, что вот яркого. Остальное, оно плюс-минус там надо уже смотреть детали, потому что все-таки многогранный нельзя так, знаете, рубить там, по, двух, по двум шкалам. Но тем не менее то, что мы видим, если мы видим высокую феминность, то есть мы уже говорим, что с большой вероятностью да. Если мы видим доминантность, мы говорим сразу нет. Угу. То есть прямо сразу даже. Мы его... прямо сразу смотрим и говорим, что даже чек очень классный. То есть даже Саздурский, здоровый... но он. Ему самому будет тяжело, он сам будет мучиться. — Но да, все же говорим... Свет, ты сказал, угу. что ты сначала проводишь личные собеседования, а потом да. тестирование. Да. Так если, говорит, доминантность выявляется на тестировании, может быть, и проведить собеседование не нужно? А... Ну, мы все-таки сначала смотрим, потому что доминантность – это яркий такой момент, uh -huh. да. Но бывает яркий, что у девочек, например, доминантность не всегда проявляется, все-таки это у ребят так видно, а у девочек доминантность может быть, такая, знаете, такая домашний тиран. – Замаскированная. Да, – Да, она внешне такая, может быть, классная, такой, и голосочек приятный, а там, на самом деле, знаете, какую там это стальную характер. – А вот интересно, я бы, знаете, рекомендовал, вот, когда заявление в ЗАГС, ЗАГС подают, да. сразу, ну-ка, давайте-ка тест заполните, там, вот я… Я, шутки шутками, но это же все наша жизнь, да? Ведь эти да. люди появляются оттуда, из воспитания, из семейных отношений, конечно, все остальное. Конечно, да. конечно. конечно. И при этом есть еще прямая несовместимость психотипов личности. Да? Да. А вот эта методика, которая, она вообще всегда применялась на формирование команд. Ага. Как все таки учесть индивидуальные особенности личности для того, чтобы не конфликтовали в команде были максимально эффективны. Поэтому про семейные отношения прям очень актуально. Мне авторально. кажется, у тебя прям новый пласт работы, миша, сейчас вскрыли. Я думаю, что более чем. Самое главное, и про себя-то знать да. Мальчик знакомится, говорит, слушай, я тут такой классный тест нашел, давай пройдем, И ты сразу веришь доминату. До свидания. До свидания, да. Ну, сейчас дайте какая-то справка от врача, там я не знаю, гены, да. там это справка доходов. И, да. и, да. и справ... я... Кстати, это будет скоро, может быть, это будет каким-то обязательным документом со временем. Возможно, вот. возможно, это мы это пролобируем. Окей, okay. uh, в оставшиеся две минуты скажите yeah. мне, пожалуйста, все-таки вот uh, ваше, вот все-таки uh -huh. основой было uh, желание жить по ценностям. Желание, да. Желание быть по ценностям, чтобы люди разделяли эти ценности, которые вы выбрали в компании. Как yeah. вы их выбрали? А у нас было голосование. Общее. Общее. Всех людей. Мы собрали всю компанию, написали угу. список из 20 ценностей и попросили проголосовать не только за те ценности, даже не сколько за те ценности, которые вот, лично мне импонируют, сколько за те, которые с их точки зрения разделят максимально большое количество их коллег. Ага. То есть не просто что я, а я. Мне, может быть, там, я не знаю, это ценно, но я думаю, что для всех, для большинства, то вот есть это э, будет ценить. Что ценно для вас? И как вы думаете, что ценно для других? Да, что будет максимально. И у нас появилась. Рейтинг такой, да? Да, рейтинг, да, как раз у нас изначально хотели выбрать три, получилось четыре. Но самое интересное, что вот эту ценность фан добавил наш генеральный директор. Сам. То есть, Сам. это его жизненный крем он сказал: Да, ну давайте-ка классики, мы добавим вот это. И а она стала на самом деле одной из лидирующих. Да, и, но все остальные ценности, они достаточно ну, как бы стандартные. Кто скажет, давайте не уважать, но или, это, там, не да, быть понятно, профессионалом. Да. Как делать так, чтобы люди жили по ценностям? Что вот конкретно там, какие самые яркие, практические? Чтобы они занимались тем, что им приносит удовольствие. Угу. И неважно, что это. Колл-центр ли, программисты, HR ли, юрист, если ты а, находишь и реализовываешь все свои внутренние потребности, как еще раз говорю, это может быть, не знаю, тема контроля и доминирования, прекрасно среди контролирующих органов. Таня, ну и какими ценностями живет ваша компания? Мы живем… Вы знаете, у нас, наверное, основная ценность – это не продавать, а пытаться все-таки помочь клиенту. Мы никогда не заходим с точки зрения продаж, мы очень начинаем глубоко копать в боли. Вплоть до того, что мы начинаем погружаться в бизнес-процессы, реально в экономику, uh -huh. чтобы посчитать, что именно, где клеяет, э, теряет клиент, для того, чтобы ему очень четко, целенаправленно предложить решение. Но это мое такое, наверное, оно такое от меня идущее, потому что я люблю закапываться в циферки, вот в бизнес-процессы. А мои, на самом деле, я же тоже, вот мы со Светой работаем э, с той uh -huh. осени, и я себе менеджеров-то тоже набираю по такому же типу. И я смотрю, чтобы у меня были феминные, и у меня девчонки сидят, они клиентоориентированные, и им очень важно, создать комфортные условия. Вот вокруг этого мы и пляжем, чтобы нашим клиентам было комфортно и ему действительно с нами было приятно работать. Спасибо вам огромное, уважаемые коллеги. Сегодня с нами был Татьяна Вавилова, сооснователь компании Проф Диалог и супермаркета, HR директор компании Тикетленд. Я уверен, что каждый спасибо. из вас нашел для себя что-то важное. Но ну, в первую очередь, конечно, с первой задумайтесь о том с кем вы хотите работать, какая для вас нужная и важная составляющая ваших должностей. Посмотрите на ваших людей. Если вам недостаточно будет того, что увидите за физической оболочкой, копайте вглубь, раскрывая черепные коробки с помощью различных инструментов психодиагностики людей. С вами был Роман Дусенко. Бизнес-завтрак. Спасибо огромное. Спасибо. До свидания. Да, До спасибо. Встречи. спасибо До встречи.